приветствую всех и в этом уроке мы сделаем быстрый фикс багов на который указал мне подписчик собственно те которые я нашел и также мы рассмотрим репликацию дропа собственно первый баг это когда мы выбрасываем предмет на сцену у нас остается менюшка дропа и мы можем собственно выбросить предмет и еще раз Давайте перейдем, собственно, к этому багу. М -м -м -м -м -м. Так. AvenGraph. У нас есть дроп э, предмета, где у нас происходит э, remove item. Здесь у нас было еще скрытие э, hidden для видимости собственно, нашего Action Menu виджета. Uh, собственно, мы здесь удаляем наш set visibility, здесь стоял, да, мы его удаляем и создаем функцию, новую функцию uh, Remove Action Menu. В Remove Action Menu мы указываем uh, set visibility hidden. И item object мы обнуляем. То есть в случае, если мы выбросили предмет, то мы обнулим здесь информацию и ничего не будем хранить. Ну и собственно скроем этот вид с глаз игрока. А, и этот remove мы устанавливаем в remove action menu после remove item из инвентаря. То есть мы удалили из инвентаря и собственно скрыли и очистили наш action menu item. Uh, это по поводу того, что менюшка не, uh, точнее менюшка дропает предмет, если мы его уже выбросили. То есть мы здесь очистим uh, наше Action меню информацию, которая в нем хранится. Uh, теперь, теперь, теперь uh, UI слот нам нужен и в функции on detected, которая отвечает за перемещение предмета, мы вызываем также функцию remove action menu. То есть мы берем инвентарь компонент, мы берем инвентарь ref и здесь мы берем ui action menu item. Это наш виджет, который находится в ui inventory и вызываем из него remove action меню да эта функция которую мы только что рассмотрели а, собственно если мы начинаем двигать предмет какой-либо то у нас автоматически скроется и очистится action меню то есть в нем уже ничего не будет храниться и а, дублирование логики никаким образом не сможет произойти а, давайте это рассмотрим собственно я это покажу у меня здесь уже открыты два окна то есть мы берем предмет вызываем меню и если мы начинаем двигать у нас исчезает соответственно если мы будем дропать так то у нас здесь нет никакого меню собственно у нас ничего повторно дропаться не будет либо же мы дропаем так у нас также исчезает менюшка там очистится, все в порядке то есть вот мы все дропнули все подняли все работает а теперь по поводу того, что при дропе у нас слетают имена, да, информация какая-либо а слетает. Это нам нужно перейти в UI инвентарь и перейти в функцию onDrop и проверить здесь следующее. У меня не было подключено item.info. То есть из BaseItemObject а мы вытягиваем GetItemInfo и подключаем его к ItemInfo. Поэтому проверьте, чтобы у вас здесь все было подключено. А, ну и, соответственно, возможно из-за этого отличия а, то, что у меня здесь стоит репликация. Поэтому давайте я расскажу про репликацию, чтобы вам стало понятно, откуда spawn item to world у нас и почему DropLocation выглядит так. А, переходим в инвентарь компонент и первое что мы делаем это spawn item to world кастомный event который реплицируется на сервер То есть здесь мы видим он сервер выставляем run on сервер и reliable галочку ставим для того чтобы это выполнялось с приоритетом после чего сюда мы подключаем все то есть мы подключаем класс, мы подключаем локацию и мы подключаем те элементы, которые установлены в нашем нашемекторе instance Editable Exposed on Spawn. А, Давайте я открою предмет. Какой-нибудь основной. Это нам нужно будет открыть много-много. Ой, это я, конечно, зря открыл. Ну ладно. А, у нас есть... А Инстанс Editable на iMount, у нас есть Instance Editable на item Info и на иконку. Собственно, на иконку мне это уже не нужно. Я здесь могу убрать. <coughs> instance Editable, Xbox On Spawn, собственно. Поскольку мне уже иконку не нужно, я там проводил некие манипуляции. Так, давайте я это закрою это uh, info которая может изменяться во время игры когда мы выбросим собственно нам нужно сохранить всю эту информацию и также ремонт количество предметов нам также нужно сохранять информацию если вам нужны какие-то дополнительные параметры которые у вас будут изменяться во время собственно игры кстати скорее всего нам в дальнейшем понадобится еще вес когда мы будем делать ограничения по весу также нам нужно будет передавать вес если мы выбрасываем весь стак то соответственно там будет определенное количество веса в стаке но собственно сейчас не об этом сейчас мы о кастомном ивенте и спавне предмета Айкон мы уберем. Собственно, спаун предмета мы делаем просто ребиллицируем спаун эктор, после чего давайте перейдем функцию drop item location. Это функция дропа. Возможно, она называлась до этого иначе. Собственно, вот как она выглядит. Я думаю, вы поняли, что это за функция. Это где мы вычисляем, куда выбросить наш предмет. Clamp Ground, пускаем Trace, определяем точку и, собственно, выводим эту точку в Return node. И эту функцию мы делаем Pure функцией для удобства. Собственно, здесь у нас происходит только вычисление локации, куда выбросить наш предмет. И в UI Inventory мы из Inventory компонента уже будем вытаскивать Drop Item Location, Clamp Ground, то есть это функция и также вытаскиваем от инвентаря компонента наш спавн item to world. наша репликация спавна эктера и подключаем уже сюда то что нам нужно кстати икон мы отсюда уберем сколько иконка у нас остается дефолтная икон mm -hmm. И передаем информацию, которая может измениться. Да? info Amount. Класс у нас, он хоть и не изменяется, но нам все равно нужно его подать, чтобы спаун понимал, какой класс нам нужно отспаунить. Ну и локация, где отспавнить этот предмет. Собственно, это вся репликация. Так. Cancel. Что у нас здесь за ошибка? Ошибка у нас здесь. Icon. В спауне. То есть в Action Menu спаун точно такой же, как и при дропе в наш инвентарь. В инвентарь Windows, точнее. Да, точно такой же. Можно скопировать. А, тут, так. Единственное, что у нас здесь обновление инвентаря. Точнее, удаление предмета. И также remove Action меню Compile, save. Давайте это все посмотрим давайте я включу, а хотя да репликацию репликацию так, у нас есть меч, у нас есть имя, так, давайте как-нибудь вот так сделаем. у нас есть имя S-A-D-A-S-D V12, equipment, description нет, можем выбросить подобрать, то есть у нас все сохраняется а, все в порядке давайте выбросим, здесь поднимем Иконка есть, имена есть. Все в порядке. Также давайте сделаем дроп. Открыли. Все имена сохраняются. Все нормально. Давайте поднимем. Наш клиент поднимет этот предмет. Также имена сохраняются. Давайте дроп сделаем. С помощью меню имена сохраняются. Дроп. Подняли. Дроп, переключились, подняли, все сохраняется, все работает. Можем взять несколько предметов. Выбросить их. То есть сервер у нас видит предметы, клиент видит. Если мы поднимаем. То, собственно здесь ничего нету да если мы прокликаем у нас здесь ничего не появится то есть все работает прекрасно да кстати у нас есть любопытный баг который возможно мы используем не как баг а как фичу не знаю работает ли он еще мы можем сделать вот так то есть, если у нас открыто два окна, то мы можем переместить предмет, к примеру, из инвентаря сервера в инвентарь клиенту. И также сделать обратно. То есть, если мы теоретически откроем на клиенте два инвентаря то есть инвентарь сервера и инвентарь клиента, либо же на двух клиентах. Да, на одном клиенте мы откроем два инвентаря, наш инвентарь и инвентарь еще одного клиента то можем сделать своеобразный обмен предметами то есть, да вот они перемещаются мы можем дропнуть у клиента и они дропнуться у клиента и также мы можем дропнуть один у сервера дальше мы можем это все подобрать переместить в инвентарь Это, конечно некий любопытный баг между окнами переместить и выбросить. Собственно, имена у нас также сохраняются, то есть все работает. Соответственно, я думаю, мы, может, сделаем какой-нибудь обмен, если вам будет интересно, обмен предметами. Но, либо же, также мы уже можем видеть, что в теории у нас, к примеру, сундуки всякие лутабельные штуки уже могут работать, да, перемещать из инвентаря в инвентарь. А теперь давайте <coughs> я немного расскажу про Action Menu. Action Menu. Что здесь изменилось? Изменилось то, что я под сплит кнопку добавил uh, Editable Text Box. Uh, я решил пока не использовать этот виджет, где он, где он у нас, так, потому что он громоздкий, у него много лишнего то есть у него тут и плай и отмена, и название, и два параметра и ползунок, то есть много элементов для ну такой нетривиальной задачи, которая выполняется ну по факту она выполняется в один клик и делать для нее отдельный виджет я думаю не совсем корректно Поэтому я добавил сюда editable box и тут немного написал логики. Он changed editable box это event editable box. А, Что мы здесь делаем? Мы проверяем на валидность item object, если он валиден, мы конвертируем из текста в string из stringа в integer и проверяем, если больше или равно максимального количества предметов, то мы будем делать следующее. Брать максимальное количество предметов, делать минус 1, переводить в текст и, собственно, подключать set-текст, текст-бокс. Не перепутайте, тут есть две ноды. текст сет текст есть set текст, есть set tooltip текст. Нас интересует просто set text text box. Что здесь происходит за логика То есть, к примеру, если у нас 5 предметов в стаке, максимальный стак наших предметов 5, то мы не сможем в наш editable box ввести число, собственно, больше, чем... 4. То есть сплит мы будем проводить в любом случае, но мы не можем сделать сплит, если мы укажем максимальное число. Поэтому здесь нам нужен минус 1. И тогда у нас разделение будет работать в любом случае. Но если у нас, собственно, количество предмета 1, то у нас сама, сама кнопка, сам функционал сплита. То есть вот Vertical Box я перенес uh, Split Visibility просто на Vertical Box с кнопки uh, Split. То есть мы Collapseed устанавливаем uh, всему Vertical боксу, таким образом скрывая и наш Editable Box. И, собственно, если у нас будет один предмет, то у нас даже кнопки Split не будет. Если у нас будет два предмета, то у нас будет возможность указать, сколько указывать. Но, собственно, указать больше, чем один, мы не сможем, если у нас будет два предмета. То есть это некий ограничитель. А в следующем уроке мы уже будем производить сам сплит. То есть что у нас будет происходить по нажатию кнопки сплит. Он кликет. Здесь мы просто будем указывать количество, которое мы хотим разделить. А здесь уже будет логика самого разделения. Точнее, она будет просто вызвана, скорее всего, из инвента и компонента. На этом мы урок закончим. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что указали на баги в инвентаре, поскольку я мог их сразу и не заметить. И до новых встреч.